вот ямочки вот крестец И вот так пошла тазовую кость соответственно давай сделаем правосторонний да вот этот скульпс а здесь будет лево стороны на а можно повыше а, закатать можно было, да? вот, закатать, да. А, переход будет у нас левосторонний сколиоз. Ну и дальше как бы выравнивается. То есть вот они компенсируют друг друга, да, вот эти участки. Значит, по нашей логике, что нам нужно? Вот у нас один рисунок для всех случаев вообще, да, чтобы было видно. Если какие-то позвонки один или несколько вышли влево, то мы толкаем в противоположную сторону и по направлению в голове. А выше этого позвонка мы растягиваем все с той стороны, растягиваем как бы готовя место, куда ему войти. Значит, ложись теперь на этот бачок. Вот, будет да. Одну ногу вот сюда. с той стороны. Вот видно. Значит, берем за ногу. Расшатываем и щупаем над позвонками, под позвонками, крестец. Если нога тяжелая, можно в живот себе опереть. Крестец, поясницу. Это одновременно мы и массируем, и тестируем, проверяем, где ну, там, на поворот ходит позвонок или нет. Да? Соответственно, угол меньше делаем, это уже крестец. Да? Угол больше, это уже поясничный переход. Вот. Где подвижность есть где может быть какой-то позвонок сдвинуть слишком сильно, где-то там может какая-то мышечная тяж от него тянется, да? Все это нащупали, заодно и промассировали, да? Теперь обе коленки вместе. Вот. И смотрите, как таз расположен. Я вот так вот. Раз. И уже, видите, таз под углом. Да -да -да. По рисунку видно, да? да, -да, -да. Вот. А сюда будем, соответственно, давить сверху. То есть Вот это у нас рычаг а э, большим пальцем тренером большого пальца давим вниз, шатань шатань и раз раз продавили, mm -hmm. да почувствовала, да? Mm -hmm. Теперь переходим к вот этому переходу. Здесь нам надо наоборот растянуть сверху. Для этого нам поможет подушка. Подушки у нас незаменимы при чуть чуть под тебя. подложим. Вот как раз под вот это место подкладываем подушечку. Я прямо вот так вот, да, Да, да, туда, туда переваливаешься туда. Поза та же самая, Нижняя нога прямая, верхняя согнутая. Нижней нога прямая вот. Немножко подготовим человека. Приснув его дополнительно. В эту руку зажми кулак. Ее зажимаем. А может чуть подведется сюда. К нам. Чуть так, да, да. все. А. Так, значит, эта рука в кулаке. Mm -hmm. Ну, поскольку у нее худой кулечок, да, мы бедром не сможем захватить. Предлагаем взять палочку, ну, любую палку, да. Mm -hmm. ну, вот, мотер замок, вот, усреднимся, вот, держим вот так вот. Держим. Mm -hmm. И начинаем вот, видите, тазом назад и его утягиваем, ребрышки утягиваем, таз утягиваем. О, Чувствуешь, как тянется. Вообще, как... О, хорошо тянется. О. Так что uh -huh. какие-нибудь инструменты у нас тоже незаменимы. О -о -о. Uh -huh. Так, и получается, нам надо будет их толкать вверх. Для этого мы растянули уже здесь. Теперь тянем вот так вот по диагонали. Обоими руками лучше ладонь на ладонь положить так сильнее, потому что просто пальчики слабенькие будут. Подтянули позвонки и. Назад. Ну, просто можешь положить вот так И вот ее раз, раз потянули. И в противоположную сторону. Таз туда. И мы захватили ее уже вот так вот. Вот, видите, вот в другую сторону. И то же самое. Раз, два. И это был способ 13. вот он за иллюстрирован да вот подушка протянули потолкали за руку за таз в разных стороны, потом тут за ребра за ребра получается растянули. а снизу пальчиками толкаем вверх и еще один способ получается 14 14 когда человек лежит наоборот это руками вперед а назад назад заводи ее. Тоже так, на подушке, да? да можно, и на подушке. И мы толкаем, соответственно, таз. Но тут больше для таза. То есть толкаем ее в противоположную сторону. Видите, таз, мы... до этого, запомните, все время мы толкали таз на... Это вперед называется флексия. так вперед утомим. А теперь мы на экстензию, назад толкаем таз. Это вот именно для таза. Можно вот так потолкать. Можно вот так толкнуть. То есть бедро на себя а таз туда, то есть конкретно таз с бедром вот в о, о. сторону. То есть чтобы его задвинуть вниз, если он приходит вверх. Да, это вот такой нюанс, 14 способ. Ну и у нас остались 10 и 11 на полу, вставай на полу, покажем.